Всем привет! На связи Эльмир. Я делюсь очередным прибыльным товаром с минимальными вложениями. Как вы видите, по запросу о пинцет кухонной нашлось 472 карточки. Говорит о том, что конкуренция минимальная. Так, Мы видим здесь аукцион по внутренней рекламе Валбереса. Как вы видите, 50 кухонной для рыбы. Человек вот поставил ставку 122, торгуется, и остальные двое по 50. Это говорит о том, что практически никто, не, ну, как говорится, внутренней рекламе не запускает рекламу, а очень зря. Как мы видим, выручка есть, 4 миллиона, и есть упущенная выручка почти 100 тысяч. Что мы делаем? А, также могу показать еще вот полный аукцион. Вот Полный аукцион, это получается у нас кто-то вот торгуется по пинцет кулинарной, кухонной, почти за 400 рублей соответственно тот вот за 122 и вот как вы видите ребята остальные торгуются по 51 по тому же принципу и вот человек а, торгуется по какому-то частотному запросу щипцы кухонные для рыбы а, ну думать надо головой если нужно пишите в комментариях запишу как вообще запускать рекламу внутреннюю она очень хорошо работает как вы видите он, люди некоторые вообще как бы даже не запускают всего 3 человека вот так, вот, повторюсь, вот 122 рубля, вот 50 рублей, люди не запускают. Так, вернемся к товару, да, вот наш пинцет, человек продает вот за 141, за 116, там 132. На что хочу сконцентрировать ваше внимание, на том, что есть выручка. Есть выручки, она не маленькая, да, вот и 300 тысяч есть, еще третий. 70 тысяч и так далее и тому подобное. Выручка у всех селлеров есть, минимум вот, 70-80 тысяч. Как говорится, вот эти двое, трое вернее, делят рынок. Давайте прогрузимся в карточку и посмотрим, что там у них такого. На данном видео хочу показать, как вообще происходит а, поиск товара, как его искать на 1688, как разговаривать, как выбить хорошую цену с, а, с, его, с поставщиком. Так, мы видим данную карточку, да, за 141 продается, но это цена со скидкой покупателя. Да, вот видите, да, скидка 71 а, и скидка покупателя. Получается, селлер продает за 160 рублей. Потому что Валбрис компенсирует скидку покупателя. Продано 6000 товаров. Соответственно, еще говорит, что очень хорошо продается товар. Так, не будем погружаться. Да, вот видите, рекламный блок пошел. Далее отзывы. 281. Как мы видим. Так, секундочку, улетел куда-то. Так, как найти нам этот товар? У меня стоит расширение. Я нажимаю на него и меня переносит э, в Aliprice, а, Ali Прошу прощения. Так, вот он подгружает эту фотографию, которую я кликнул. Вот она подгрузилась. Теперь он по этой делает анализ изображения в поисковике. Сейчас мы посмотрим. Что-то говорит нет информации. Сейчас мы посмотрим на Талбау. Возможно, фотография немножко не то не такая. Так, совсем не то нашел. Сейчас мы заново это все сделаем. В любом случае найдет. Так, так. Так вот, как я говорю, что-то был какой-то сбой. Вот он нашел, вот карточка. Кликаем на нее так и попадаем на сайт поставщика. Так, что мы тут видим? Мы видим, что цена стоит 1 юань, практически 10 копеек. Данный селлер отпускает от двух штук. Да, минимальная партия заказа. Это очень хорошо, потому что некоторые стоят вообще колоссально большие объемы и невозможно купить. Вот. Мы видим, что у него более 10.. Сейчас я переведу вам, чтобы понятно было, конечно, перевод. Перевод будет такой все, но так, разобраться можно будет так перевести на русский, да? Вот. А, мы видим, да, в течение 90 дней у него очень много сделок. Больше ста тысяч. Вот два вида два вида у него этих пинцетов этих соответственно мы находим этот товар мы видим вот что он продает за 1 юань далее мы хотим связаться с данным поставщиком мы получается давайте попробуем через веб версию связаться с ним вот у нас подгружается чат с поставщиком на 1688 сейчас он прогрузится вот он подгружается так это мы закроем да вот мне уже кто то отвечал здесь соответственно вот вот этот чат мы ему пишем вот он нам что что то уже пишет привет дорогой так далее и там подобное вот он, он скидывает сразу свой вичат если у вас нет вичат нужно его скачать и чтобы ваш учет учетную запись кто то подтвердил у меня есть WeChat, соответственно, я сейчас его добавлю в и мы с ним в WeChat уже попереписываемся, согласуем цену, согласуем все условия и так далее и тому подобное. Вот так вот это происходит, хотя можно и здесь, если у вас нет Вичата, вы можете написать, что у меня нет Вичата, просто перейти, допустим, в раздел переводчика. Здравствуйте, Вот я уже приблизительно сделал, мы это копируем. И заходим опять в чат пишем ему в чат вот мы ему говорим хотим 100 штук сейчас он обработает этот запрос и будет отвечать нам ну давайте я уж немножко займу вашего времени чтобы вы увидели на да, как это происходит вот видите он что-то ответил скорее всего так этот продукт он спрашивает за этот продукт надо ему ответить да. Соответственно, мы здесь пишем да. Китайский переводчик. Китайский упрощенный. Далее мы вставляем сюда. Отвечаем ему да. На всякий случай мы ему, чтобы он понимал, о чем речь, копируем вот эту ссылку, то, что мы нашли, это и скидываем ему в чат. Вот. Чтобы он понимал насчет, чем у нас идет разговор. Ну, тут, как обычно, они заговаривают зубы. Красивые красавчики в этом плане умеют они говорить, но мы должны выторгивать цену, мне нужна хорошая цена просто. Либо давайте напишем, ну, мне нужна скидка, давайте так, мне нужна Соответственно мы это делаем, видите, они идут на контакт хорошо, можно с ними спокойно попереписываться, выторговать, соответственно хорошую цену, а самое главное, они готовы сделать под вашим брендом все, свой же товар. Соответственно это очень круто. Если мы опять вернемся к селлеру, то мы посмотрим сейчас в отзывах в фотографии. Да? Как мы видим, данный селлер не стал заморачиваться какой-то этикеткой, просто написал, что это такое, для чего. да, Вот кухонный пинцет и все. Как бы это китаец сделать совершенно легко, и у вас будет уже практически свой бренд. Так что с Китаем работать выгодно. Ребята, что, что касается поставки, мы вам поможем. Обращайтесь. Логистик 1688, мой телеграмм. Там все подписчики, кто непосредственно заказывает. Подписывайтесь также на мой канал YouTube. Буду делиться здесь полезным контентом. Скоро еще запишу видео, как запускать рекламу, как подбирать ключевые слова, как выводить карточку в топ в белую, без самовыкупов. Поэтому подписывайтесь. Кого не заинтересовал доставка товара и выкуп из 1688, пишите. Также мы сейчас завозим очень много текстиля с Узбекистана. Поэтому есть вот сейчас в наличии футболки, носки, однотонные. Поэтому, welcome, друзья, всем. Сделаем хорошие минимальные комиссии. Также по логистике минимальные эти ставки на, по килограмму. Всем пока. Хорошего дня. Так, вернусь к чату. Да, вот немножко написала ему. Извиняюсь, что вроде попрощался, но вот селлер начал, Ой, поставщик начал давать скидку, соответственно, он мне дает за, а, скинул, получается, 15 копеек. Вот, нормально, еще спрашиваю, за 3000 штук. Если мы погрузимся опять в карточку, мы видим, что данный селлер продает 2423 штуки в месяц. А, смотрите, если он продает за 160 рублей, мы отнимаем 17% процентов комиссия Валберса, это 27 рублей. Отнимаем 8% процентов, это 6% процентов налог. Один процент, если мы переварим за 350, это 7 процентов налог. И один процент я беру на съем, на комиссии и так далее. По максималке 12 рублей. Итого получается у нас 39 рублей плюс логистика. Логистика. Он отгружается у нас. Получается со склада Казань, Питер. Ну это 50, 55 рублей. Еще 55 рублей. Ну, итого 110 рублей. Вот 160 минус 110 рублей. Получается, минус 110 рублей. Вот. 50 рублей остается чистыми. А, прошу прощения, и минус закуп товара. Так, я что-то напутал, походу. извиняюсь бывает соответственно вот смотрите 160 минус 27 комиссия минус 12 рублей э это восемь процентов налог и так далее минус логистика 55 так у нас получается 66 и минус э рублей так если он нам дает 11 да это 11 рублей плюс-минус доставкой я думаю рублей будет 15 тире 16 ну как раз да вот минус если мы 16 рублей уберем это 50 рублей у него остается чистыми он продал 2423 так это мы умножим на 2423 итого он получает чистыми 100, ну 100 тысяч если даже грубо да, округлить там какие то еще издержки есть 100 тысяч он получает чистыми в месяце я, я считаю очень хорошо с учетом того что он мы тратим на закуп, получается, вот 3000 штук мы если купим, месячную продажу этого селлера, мы умножаем на 16 рублей. На закупку нам надо всего 50 тысяч. Соответственно, мы далее с этим селлером можем договориться, чтобы отправить ему нашу шика и он наклеит, он сделает под нашим брендом, и он наклеит нашу шикашку Это очень круто, вы получите товар готовый, который просто отгрузите на маркетплейс. Тысячу, допустим, в Каледина, тысячу в Казань и тысячу куда-нибудь подальше, да, там, в Краснодар, это будет, либо это будет Екатеринбург э, и все. И, соответственно, вы этого селлера легко обгоните. Поэтому, ребят, подписывайтесь, я делюсь полезным контентом. Всего доброго, извиняюсь за тяжкое видео. До свидания.